Сегодня мы, мы снимаем посылку. Всем привет, друзья. Да, сегодня у нас наконец-то пришла наша посылочка с Алиэкспресс. Да, я не знаю, что там. Да, мы заказывали сами. Богдан не знает. Для него это сюрприз. Ну что, давай будем открывать нашу посылку. Так, посылка для холодки. Горячая? Что это? А что это? Не знаю, что это. Что? Давай посмотрим, что это. Я типа, ничего не даст. Ничего. Что это? Показывать. А ты у нас открывай. Что это? Я знаю, что это. А, я а... не знаю. Что это? Это какой-то конструктор. <связать> а? На что похоже? <связать> а? На что? Сейчас. Ну давай, здесь же инструкция есть еще. Мы все детальки вытащим. Так, это у нас я сейчас поставлю камеру давай покажу. или покажешь а -а -а. Что пистолет это? да это конструктор пистолет а -а -а. вот она инструкция Он стреляет, не знаю будем смотреть и вот такой вот пистолет у нас должен получиться вот здесь полностью много-много деталек, расписано как его делать как его собирать? И вот такое мы будем Чудо Складывать Тоже складывать что ли? Да. Ну подожди, я же показываю Ты же нам покажи Также интересно. Смотри, вот инструкция А может туда что-то вставлять В середину надо? Нет Давай откроем детальки Вот, тут что деталек Таких маленьких Сейчас открываем Ой, Пульки Значит, он стреляет пульками. Вот да. пулька в пакетике, да. Представляешь. О, лянь, сколько их туда! Они покатились, покатились, пока. Постовый покатились. Собирай, в Пакетик собирай, да, мы их в пакетик давайте. Да, вот пружинка лежит. Он, скорее всего, еще стреляет. Здорово. Да, пуля. Убегает тоже, да? Учитал. А нам же нужна инструкция. Давай ее в пакетик сложим. Давай на тебе пакетик и мы сложим в Давай. Что у нас там дальше идет? Так, первое, да? Что у нас первое нужно? Деталька вот. вот что, что это такое? за деталька? Сейчас я привижу. Что это у нас вот? Что ты поймал? Вот здесь какая? то вот. Наверное. Давай. Ну, я не вижу. Ты ее перевернул задом наперед. Вот смотри здесь. Нет, посередине должна. Вот, правильно ты взял? Вот эти две штучки, которые ты взял, две нужны. Вот. Да, вот она, вот такая. Вот деталька, вот такая. Да. Угу. Вот, угу. вот Вот вторая. Да, вторая. Еще одну такую. Суперку два надо найти. Давай. Следующая деталька у нас, да, подходит. Нет. Подходит. Он прям так туго соединяется. Они ровно должны. Не должны выступать. Вот, прям ровно. Ровненько. Идет? Вот ну, покажи чуть -чуть. нам, видно одни руки твои. Где тут у нас? Вот чуть-чуть тут склоны есть. И по, и ну, по... Вроде ровно, да. Ну, вроде бы все. Чуть -чуть. Вроде бы все. Это мы сейчас собираем, как я понимаю, рукоятку. вот такую... Рукоятку. Да, вот такую рукоятку. Вот кусочек рукоятки мы собираем. Сейчас, наверное, будем вторую часть собирать. Вот такую вторую а часть. У меня рукоятку. сзади уже пушка у нас получилось уже вот такие вот две детальки. Да, мы их соединили. Теперь нам нужно найти четвертое сделать, да, сплошную вот такую вот панельку. Сплошную панельку. И нам надо соединить вот эти две детальки. Я тебя приближу сейчас. Соединю. четвертое да. Так. Сплошную детальку нам надо найти. Где она? Мы соединим. детальки. Ну вот, а четвертую нужно сплошную найти. Такую у нас панельку. такую? Да. И надо соединить это у нас часть рукояти. Ложи на стол и сверху ее одева. У нас получилась да? одна часть рукояти. Мы покажем, да, ребята. Вот такой вот. Кусочек пистолета у нас уже получился. Ну что, давай дальше у нас. Что, пятая вот, мы собрали. Вот она кусочек рукоятки. Теперь шестое. Мы получается, собираем вторую часть рукоятки, А потом их, скорее всего, будем собирать. Вот так. Да, будем соединять. Вот такую вот деталь уже. Сейчас приблизим. Вот такую деталь уже самого корпуса. И будем вот туда всякие мелкие детальки вставлять, да? Да, Давай. их уже немного. Да, их уже немножко осталось. Сейчас посмотрим, это самая вот. была рукоять. Да нет, да. механизм самый сложный сейчас у нас будет. Да. Вот держи, вот она деталька. Мы нашли. Теперь да. дальше подбираем это детальки. Механизм. Вот эта вот дырочка, вот эта дырочка наверху вот она. Угу. Идешь. Вот так. Вот потом вот что у нас идет? Крючок что-то спусковой вот такой вот Сейчас он сфокусируется вот такой вот крючочек да вот такой да берем ложи рядышком вот еще вот они нам оба нужны вот они оба здесь и вот такая вот какая-то штучка какая вот она вот она, вот эта штучка нужна не знаю как называется это все но в общем мы называем это штучками и вот такой вот. Это я понял, вот Какая сюда надо. Еще у нас деталька, да, куда она вставляется? Вот сюда в отверстие, да, получается. получается а вот ты так. смотри, какой стороной. Видишь, какой стороной идет? Переворачивай. Длинная сторона. Вперед идет. Длинная деталька. Вот да. Правильно. И отверстие вверх. Да? Да. Теперь следующая деталь. Вот, 23. Вот это, да? С пружинки, давай я тебе помогу. С пружинками. Да. Вот это вот тут Должно быть, но оно падает. Ну да, оно немножко падает. Ну ничего страшного, так сейчас приблизим, чтобы видно было. Теперь пружинки, нам надо одну пружинку вставить вот сюда. А как вот ее вставить? Да, скорее всего, чтобы это все. вставляем сюда. Это вот самая большая. Да. И вот сюда упираем. Вот так вот она будет ходить, пружинка у нас. Сделаю, чтобы видно было. На, теперь вот эту пружинку, да, нужно сюда вставить. Давай, надо снять. Посмотри, вот сюда вот вставить. Видишь, она вот крепление здесь идет. Мы сюда получается и пружинку вставляем. И вот, и вот этот вот крючок. Видишь, она теперь получается вот держится вот так вот, вот как у нас да я поближе приблизилась чтобы прям хорошо было видно теперь у нас сложно. да теперь у нас идут пружинки вот такие вот с крючками да вот такие вот крючочки да. маленькие две пружинки оно куда-то надо... вот сюда одну а здесь одна показана одна идет вот сюда вот, на, вот сюда на какая? вот сюда ее одеваем именно вот эту вот штучку мы ее одеваем убегает она не хочет чтобы ее одевали вот так вот по-моему идет вот вот, да. вот так вот раз вот у нас а это когда получится. это когда нажимаем оно вот так вот быстрее точно да теперь берем вторую часть и соединяем вторую часть Ой, вставляем это... вот эту детальку да кто-то должен держать а кто-то должен давай вставлять. я буду держать а ты соединяй в ту сторону ой все вот вот такой вот получается у нас курочек получился да угу. вот эти мы две детальки соединили только я вот никак не пойму куда же у нас еще должна быть пружинка и теперь мы делаем дальше да, да. а что у нас там дальше надо вот такие вот две части. Наше дуло. положи сюда. Дуло теперь будет соединять да? Две наши части. Все. Что-то что по уже похоже на Уже похоже, да. Что у нас там следующее? Может, суток, ну, мы пока дуло делаем. Подожди, наверху пока. А вот пружинка вот у нас показана. Не хочет не фокусироваться. Никакой вот пружинка еще будет вставляться у нас наверху. Так, теперь у нас пятнадцатая, да, шестнадцатая картинка. Вот собираем вот такие вот детальки мы, вот они. И будем дальше соединять, как раз там у нас пружиночка будет. Вот такие вот детальки, вот они обе, да, uh -huh. идут. Вот так вот будет дальше. И все, хочешь, чтобы поскорее эту рукоятку сделать. Но мы же сейчас соединим это все. Я такой, как, вот, пистолет, какой, прям, какой как если детали сделали, хочется сразу собрать. собрать. Сразу хочется собрать. Ага. Соединяем вот эту сторону. Будем... Не так. Почему не так? Не так. Правильно. Вот. Вот. Все, да, какое да, у нас да. грозное оружие получается. Вот мы сейчас пружинку соединим. С Со одной здесь. стороны похоже на грозное, а с другой на милое. На милое, да? Не, ну красивый пистолет получается. Такой черненький. Самое главное, что своими руками интересно, как это все делается да. и собирается. Вот такой вот классный пистолет. Они специально проверяли сегодня. Угу. В первую очередь они делают, а потом можно. Уже похоже на пистолет. Бин -бин -бин. Ты же играешься. Бин -бин. Смотри, вот эту детальку угу. нам нужно делать. Давай, так, соединяй. Вот я тебе положила. Спасибо. Я приближу, там что-то как-то что Вот сюда. Да? Угу. Смотри, чтобы правильно было. А. Так, и по креплению а. Все? получается? Потом... Уже два вот, есть сверху вот эту детальку, вот она, смотри, как одевается. Вот, mm -hmm. видишь, как одевается? Вот сюда. Так? Ну, вроде бы, да. Нет. так Нет, да? А подожди, там вот глухая вот такая вот штучка, вот она, глухая вот эта штучка, ее вот изначально надо положить. Сначала, вверх, да? Да. Вот так вот. Uh -huh. В пазы там попадай. Ну, как конструктор, плотно собирается. Mm -hmm. Хороший, как мой этот... Теперь мы делаем, наконец-то, твою рукоятку соединяем. А -а -а -а -а -а -а -а Ты дождался, пока это все будет. Да? да? Нет, сначала одну детальку вот сюда на пистолет, потом другую он будет соединять. А -а -а так они не оденутся. Нарисовано, что поделится. А как? -а ну да, крепление там какие-то есть. Рукоятку мы соединили. Теперь у нас последняя деталька, да? Куда патроны должны в настоящем. Ити, и у нас пистолет собран. Нет. Не получается? Пуля. Ну, пульки, да, мы там еще пульки. Здесь еще вот такие вот наклеечки. Агор. Не, вот, вот это можно ставить. Это глушитель да. у нас называется. Пистолет мы собрали. Сейчас, я. А я теперь будут это... вот пульки показывают. Сюда пульки. И пулька будет стрелять. Ну, мы сейчас проверим, да? Так, я не могу вставить Ну, Давай без него, может, попробуем пока. О! Ого, крутой какой, да? И это все конструктор, как настоящий выглядит, как будто вот покупаешь. покупать. Ну, да, вот мы не защелкнули, они вот почему-то не, не одевать. Все у нас не хватает. Не застрелить. Во, вот классно. какой класный. Срабатывает, пружинка работает. работает. И, вот И самое главное, что все своими руками, правда? Это как предохранитель. Тоже я двигается. хочу наклейку, наклейку. Наклейку наклейку. Да, давай. Вот, вот, вот. Ну давай. Я а сам... потом попробуем, да, стрелять? Да, я давай я буду снимать поближе, чтобы было видно, куда ты приклеишь. Не, Не, пистолет, хочется. конечно, бомба. Вообще суперский пистолет. Если он сейчас еще будет хорошо стрелять, это вообще нечто. Ты наклейки крутые. Кручиваем. все, ну, Давай покажем, как он получился. Заклеил, да. Нужно. Ой! Вот она у меня все убегает. убегает. Нужно отодвинуть. И здесь под корпусом, внизу, да, как настоящий. Теперь затвор, да. Угу. Вот, все. Это... Давай, на кровать, давай, в подушку, давай. И, давай, Мишка. Не получилось? Не, не вылетело. вылетело? Вылетело. Вот такая красота получается, да? Что? Круто? Он теперь стреляет? Да. Да? Заряжающий. Оба. Телевизор не надо. <смех> не <случайно. смех> Круто. Всем пока. Всё, всем пока.